Сегодня у нас 10, 12, 2020 год. А, находимся мы на Кондратинском проспекте Дом 33, магазин Дикси. Продали мне сейчас детское питание с истекшим сроком годности 8, 10, 20 года. Девушка, а вы директор, да, магазина? Да, а кто директор? Ну, кто директор мы? Девицкое питание, стекло. 15, 11, 20 год. Еще одно. 27, 9, 20. 15, 11. 8, 10, 20. 20. вы все сами видите. Опять же, вы все сами видите. 21, -е, 11, -е, 20. -е. 21, -е, 11, -е, 20. -е. Еще одно одна ротация вообще не соблюдается вот это вообще жесть двадцать 7 седьмое двадцатый год а где у вас старше это когда здравствуйте а как вас зовут Людмила, очень приятно меня зовут кирилл как у вас есть в магазине просрочный продукт я это магазин только приняла возможно что я не спрашиваю вас, приняли ли этот магазин или нет? Возможно, что есть. Да. Возможно или есть? Я думаю, что есть. То есть вы утверждаете, что есть в магазине просрочные а продукты? Возможно, что есть. Нет, я не спрашиваю, возможно или я нет. Думаю, возможно. Да или нет? Я думаю, что есть. Вы опять не поняли меня. Два слова. Да или нет? Да. А почему? Я же вам говорю, я только принимаю этот магазин. А чем сотрудники занимаются? Сотрудники выставляют товар с микроэкспрессорского. С какого месяца? С какого месяца полностью прошла смена персонала. Когда? Буквально неделю назад я принимаю этот магазин. Вы считаете, что неделю персонал не мог проверить продукты питания? Вы считаете, это оправдание? Нет, не считаю. Вы считаете, что детское питание с истекшим сроком годности 7 -го месяца это тоже можно продавать? Нет, не считаю. Здесь оно вот где-то здесь. Вот оно. 24, -е, 7. -е. Вы считаете, что сотрудник, который вы привели сюда, или даже, я не знаю, там вы не вы привели сюда, этого сотрудника наняли. И он не мог неделю проверить вот этот отдел? Мог. А в чем проблема? Тогда. То есть, получается, данный сотрудник, которого сюда наняли, он не справляется с самими прямыми обязанностями, на которые на него возложены, и за которые он получает денежные средства в виде зарплаты. Уже купил два детских питания с истекшим сроком годности. Сейчас я похожу по вашему магазину, соберу все просрочные продукты, которые у вас здесь реализуются сейчас, и после этого я уже к вам подойду для их утилизации. Вот такое вот детское питание Оно стекло 24-го, 9-го, года Еще одно Еще одно Вы, уважаемые подписчики, все видите сами Что это не Дикси Это, это днище, это помойка Настоящая помойка 4, 12, 19, срок годности 12 месяцев. Вот он. 4, 12, 19, срок годности 12 месяцев. Второе, 11, 19, срок годности 12 месяцев. Еще одно. Вот такой вот огуша с 12 месяцев. Срок годности истек 17-11-20 года. Еще один. 12-11-20. Я вот не знаю, а почему интересно, для того, чтобы проверять сроки годности, нужен обязательно блогер прийти с видеокамерой, для того, чтобы сотрудники начали работать и смотреть сроки годности. такой добрый детский уже совершенно недобрый до 25 11 20 года вот такого вот тагуша с 4 месяцев 15 11 20 как вас сейчас зовут людмил лучше не стойте у меня над душой этого не надо ну, честно, не надо. Я лучше спокойно соберу просрочные продукты, которые у вас продаются, и спокойно к вам подойду. Вот просто вы меня напрягайте и сами напрягайтесь, стоите рядом со мной. Офигеть можно. О, вот это трэш. О, это. Ну, блин, ну как так можно? Ну что такое? Да, блин, ну тот хотел сказать, что вот три штучки осталось. Ну, нифига не три, а все. Во! Фу, помойка. Вот, смотрите, зрители. Вот такую вот. Вот такие вот они вот продают в магазине. И считают, что это нормально. Но в магазине, кстати, я хочу сказать, что не очень чисто. Видно, что уборщица никогда не убирается здесь. Киткат. 24-е, 10-е, 20 й год. Еще один. И еще один. В общем, вы все сами видите. Сотрудники начинают работать, искать просрочку. 4 ноября. Срок годности 25 суток. Вот дата изготовления 9, 11, 20. Срок годности 25 суток. Здравствуйте. А вы-то для чего здесь? Здесь же есть директор. Я, так я и просто в помощь. Зачем? Мы помогаем друг другу, она ко мне будет. А от ну, у нас взаимопомощь ясно на своем поработаю. вот лучше бы вы бы этим взаимопомощью занимались бы как она говорит неделю назад а что у нее по всему штуку кукушку сегодня какой месяц 12 -й. чинюшки 28 -й, 9 -й, 20 -й. вот еще одни такой вот рыдик продают вот такая вот рыбка продается срок годности истек 7 12 2020 -го года еще одна 7 12 20 еще одна помятая баночка Ой, она еще и просрочная оказалась. 16 10 двадцатого года это не реклама данного алкоголя срок годности стек 8 11 года 8 11 20 еще одна Еще одна. Сколько у вас сейчас в магазине людей? Сегодня, сегодняшний день Два кассира, курщика, ну... Да, ну так. я так... Ну сколько? Четыре, да? Пять? Два кассира сидят, мы встают, заместитель. Mm. я, курщик, пять. пять. Ну вот Ну, пять я... человек, вы думаете, за целый день не могли пройти и посмотреть? Ну все, пересмотрелось. Все Это я только один. Пошел и собрал вас целый день. И я. И то с 16.35 до 18.40 продал в магазине. Получается, 2-3 часа пробыл. Ну, это вот честно, должно быть стыдно. Особенно для детской бетоне. На первый раз я вас прощу, я не буду обращаться в вас по В следующий раз, через месяц, через полтора, я приду сюда еще раз, и я увижу просрочку. Я уже буду обращаться, у вас по тайпанцам. А, он придет. пойдем. Разврат? С наличным, наличным. С наличным очень удобно. А не надо наличие? Так, ну что, ребят, вот так тут заканчивается наш рейд. В магазине дикси вот просроченные продукты были вскрыты утилизированы